Здравствуйте, друзья! Пусть Бог благословит всех вас, и пусть Дух Святой придет и даст вам это понимание и осознание, откроет понимание каждого из вас, чтобы все вы могли знать, как сделать самый лучший выбор, потому что... Вы знаете, жизнь состоит из выборов, из решений, или ты направо, или налево идешь, или темное, или белое выбираешь, или желтое, или красное, или другой цвет. Всегда вам нужно делать выбор, всегда вам нужно принимать в жизни какое-то решение. И когда Иисус пришел в этот мир, Первое, что он начал говорить, когда он начал свое служение, он стал говорить, пришло к вам Царство Божие, достигло вас. И это прекрасно, друзья, потому что если, естественно, он смотрел на мир, как на царство дьявола, потому что если... Пришло Божье царство, значит, до этого было другое царство. Царство, противоположное Божьему царству, это царство дьявола. Именно поэтому люди живут как в аду в своей жизни. Именно поэтому люди делают всегда неправильный выбор, потому что они находятся под влиянием царства сатаны, царства дьявола. Именно так. И неправильную жену или мужа выбирают, не тот дом, не ту профессию неправильную. Люди делают неправильные решения в своей жизни. Могу сказать, неправильные для Божьего Царства, а не для мира тьмы. Для тех, кто живет в царстве Божьем, это неправильные вещи. То, что люди делают в царстве тьмы, в царстве сатаны, э, любой выбор правильный. Там якобы свобода. Все, что хочешь, делай. Делай все, что угодно. Почему? Царство несправедливости, царство беспорядка. Царство, где никто никому ничего не должен, каждый сам за себя, зависть, эгоизм, это царство обмана, предательства. Ты освещаешь себя и отдаешь себя полностью человеку, а он не ценит и предает тебя тогда. Царство тьмы, царство сатаны дает человеку все, что он желает. Но Иисус пришел и сказал, «Царство Божие пришло к вам». Это прекрасно. Но существует одна причина, или я могу сказать так, одна только дверь, через которую ты можешь войти в Царство Божие. Чтобы вы могли войти в Божие Царство, невозможно войти в любую дверь, только через покаяние. И покаяние – это не сожаление, это не чувство. Покаяние, я еще раз объясню, покаяние – это не какое-то чувство. Покаяние – это поступок, поступок. ты признаешь ошибку, признаешь грех, и моментально ты к ней спиной поворачиваешься, ты ненавидишь свой грех. Вопрос такой, епископ, но у меня нет силы, чтобы оставить мой грех, а епископ, я не могу, я хочу, но не получается. Если искренне ты хочешь. Только из-за желания одного Дух Святой даст тебе власть. Власть оставить этот грех. Даст тебе эту власть и возможности. Как это власть, чтобы ты мог выбирать грех, так у тебя есть власть, возможность выбрать э, жизнь. Оставить этот грех, чтобы жить для Божьего Царства тогда, что нужно, чтобы покаяться? Необходимо оставить свою ошибку, свой грех. Если бы не так, невозможно войти в Царство Божие. Без этого никак. Это такой мост, могу сказать, который разделяет два царства. Иисус сказал... Пришло к вам Царство Божие. Тогда люди могут сказать, епископ, я что в Царстве дьявола живу, именно так. Но если ты хочешь пройти в Царство Божие только по одному этому мосту покаяние, одна дверь. И чтобы принять Господа Иисуса как Спасителя, необходимо покаяться оставить несправедливые вещи, обман. Царство Божие, оно справедливое, и как ты войдешь в это царство с неправдой, с несправедливостью, с служью? Как ты войдешь в это царство, живя жизнью, которая противоречит тому, что в Царстве Божьем находится? Царство Божие – это царство света, царство жизни, царство постоянной радости, Царство Божие, Царство нашего Господа Иисуса Христа. И когда Он говорит, достигло вас, это Царство, смотрите, те, кто жил во тьме, те, кто находился в аду, говорил такая если бы я мог из этого ада выбраться, в котором нахожусь. Бог тебе дает этот шанс. А если бы я мог начать жить заново и начать жить другой жизнью? Ты можешь начать новую жизнь, можешь быть новым человеком, потому что для того, чтобы войти в Царство Божие, есть вот этот вот необходимый путь. Первое – покаяние, потом крещение в воде. Покаяние, оставление греха и крещение в воде ⁇ это добровольное, могу сказать, не потому, что кто-то заставляет меня или говорил. Нет, я понял, что такое Божие Царство. Это свет, Царство Божие, это праведность. Царство Божие ⁇ это истина, Царство Божие ⁇ это достоинство, Царство Божие ⁇ это то место, где есть мир. Я хочу этот мир. Тогда да. Вы умираете для Царства зла, Царства дьявола, Царства сатаны умираете для этой якобы свободы, вы умираете для неправильной жизни, для ваших желаний, похотей, для всего того, что плоть жаждет и желает. Ты умираешь для этого и живешь для Царства Божьего. Я говорю о смерти духовной, не буквально, поймите. Я говорю о том, что происходит внутри, в душе, в твоем сердце. Ты умираешь духовно во время крещения водного, и после этого ты можешь получить Божий Дух. Дух Божих. Детей, истинных Божьих детей, тогда, мои друзья, пришло к вам Царство Божие. Вы слушаете меня сейчас, и вы тот человек, который живет, могу сказать, погружен в неправильные вещи. И ты знаешь это. Все мы люди, и, как я могу сказать, ни один никто совершенным не рождается. Никто не рождается, чтобы быть кем-то. А, я там родился, чтобы быть инженером, там, юристом. Нет. Все мы рождаемся невинными. Невинными и чистыми. Совершенными, потому что невозможно быть. Уже мы в царстве греха находимся. Давид даже говорил, в грехе родила меня мама моя. Хотя он был мужем по сердцу Божьему, но он сказал открыто это. Но даже так Бог видел в Давиде вот это сердце, которое жаждет праведности. Потому что Бог праведность, мои друзья. Он праведен. Бог он праведен. И кто любит праведность, любит Бога. Кто любит Бога, любит праведность. Тогда Царство Божье, это царство праведности. Чтобы войти в это царство, нужно быть справедливым или жаждать, хотеть искренне всем силами вашими быть праведным, а не лжецом. Тогда у тебя нет силы бросить грех, но у тебя есть понимание того, что ты в грехе. И это понимание, оно тебя мучает. Все мы это понимание имеем. Тогда что происходит? Такой человек, который не может грех оставить, потому что он увяз душа в этом грехе, не имеет силы это оставить. Тогда человек искренне показывает Богу желание, Жить в праведности. Он любит это. Как Господь говорил, блажен, жаждущие праведности. Тогда Бог протянет тебе руку, даст тебе силу, чтобы ты выбрался из этой ситуации. Тогда да, вы свою жизнь Иисусу посвятите и, могу сказать, будете Делать то, что необходимо. Старую свою природу, натуру, духовно похороните и будете следовать за Богом, с Его направлением. И вы будете делать выбор в соответствии с послушанием Его Слову. И войдете, станете частью Божьего Царства, Его сыном или дочерью. Тогда Царство Божие – это Царство Справедливости. И вы опять спросите, многие так спрашивают, епископ, «Хорошо, я уже обратился, я не живу в грехе, я правильно все делаю, хорошо, я такой правильный теперь». «Слава Богу, у меня есть Дух Святой, но между нами, епископ, как это возможно?» Люди в несправедливы живут, обманывают, воруют, грабят. Люди такие ужасные вещи делают, люди отвратительно живут и иногда богаче, чем не то что я, а самый лучший у них успех, у них все знание, мудрость такая, у них все есть, у них все, что они хотят. А... Те, кто живет правильно, в истине, живет такой жизнью чистой, они иногда бедные и во всем ограничены. Тогда, если человек живет в Царстве Божьем, в такой ситуации, на самом деле не верит на самом деле в благословение, потому что Бог обещает тем, кто в Его Царстве живет, лучшие, лучшие на земле мир и жизнь с избытком. Естественно, вам, возможно, сейчас невозможно иметь все, что вы хотите, но в Царстве Божьем есть все. Это царство благословения. Царство благословения, избытка. Тогда вы не можете жаловаться или смотреть, смотреть на тех, у кого много, и они в грехе, а у тебя мало, и ты в вере внутри Божьего Царства. Тогда давайте мы прочитаем то, что я говорил. В последней главе книги Откровения, последняя глава, последней книги написано следующее. Неправедный. Пусть еще делает неправду, пусть он продолжает так жить. Нечистый, пусть еще сквернится. Праведный дотворит да правду еще. А святой да освещается еще. Пусть хранит себя в этом. Почему? Иисус говорит, вот, все году скоро и возмездие мое со мною, чтобы воздать каждому по делам его. Будь уверен, мой друг, иногда мы не видим, иногда мы не видим то, что мы читаем в Библии, но мы верим, рано или поздно мы это увидим, без сомнений, все мы увидим. Неважно, ты в царстве дьявола или ты в царстве Божьем. Все увидят. Тогда в этот день будет это разделение. Козлищ и овец. Одни в одну сторону, слева другие направо. Написано это. Провозглашено. Никто не может это отменить. Бог сказал слово, которое вышло из моих уст. Не вернется, пока не исполнит, как как говорят, слово царя нельзя отменить. Это факт, Бог сказал и все. И тогда, мои друзья, однажды все вот эти отвратительные вещи, которые мы в царстве мы наблюдаем, это нормально, понимаете? Для царства тьмы нормально, чтобы люди, могу сказать, обманывали, воровали, делали все неправильно. Но рано или поздно этот человек, который чувствовал себя прекрасно в Божьем царстве, умрет. И куда пойдет его душа? И когда она однажды воскреснет, Великий Суд будет, и потом, после этого суда Великого, она будет приговорена к озеру Огненному. Понимаете? Иисус, Иисус, если Он раньше нашей смерти не придет, все умрем. Не знаю, я сколько еще проживу, сколько времени, если Иисус не придет там в ближайшие, не знаю, 20 или 30 лет. Естественно, я уже не буду жить на земле, и слава Богу, сейчас бы готов уйти. Но пока мы живы, необходимо говорить то, что написано. Это не моя идея, это не то, чему меня в детстве научили. Нет, написано в Слове Божьем. Тогда те, кто спасены, живут в праведности и жаждут правды. Те, кто, может быть, даже теряет. Потому что, знаете, правда не всем нравится, но ты теряешь здесь на земле. Но в будущем ты выиграешь. Эти люди, которые будут спасены, которые здесь вошли в Царство Божье. Тогда, после смерти, они идут в небесное царство. Моя душа будет там. Ангелы возьмут мою душу. В небесное царство. И там радость. Друзья мои, не смотрите на успех другой, не завидуйте, не думайте, а, он несправедливый, но он там... Никого не судите. Смотри и наблюдай за собой, для того, чтобы ты мог хранить чистую совесть перед Богом. Хорошо. Тогда будьте внимательны. Неправедный пусть еще делает неправду, нечистый пусть еще сквернится, праведный да творит правду еще, и святой да освещается еще все гряду скоро, и возмездие мое со мною, чтобы воздать каждому по делам его. Если я буду жить в праведности, буду пожинать плоды праведности. Если не в правде, плоды неправды. Это вера. Пришло к вам Царство Божие. Почему? До этого момента. Царство тьмы побеждало, Царство Божие. Но Иисус пришел и открыл эту дверь для всех тех, кто верит в Него, чтобы не погиб, но имел жизнь вечную. Хорошо. Простой пример для вас. Я знаю, много я говорю, но стоит, стоит последние часы последние дни года. Смотрите. Сейчас те, кто находится в царстве тьмы, думают так, а я буду встречать Новый год, пойду не знаю куда-то, буду делать какие-то вещи специальные, я буду праздновать а, последние минуты года, буду развлекаться, буду запускать салют, буду пить, буду делать все, что хочу. Люди думают о чем? Как встретить Новый год? Но тот, кто имеет чистый ум в соответствии с Божьим словом, он думает так, нет, никогда я так не буду поступать. Последние моменты этого года... Я буду встречать по-другому. Я, может быть, жил в Царстве тьмы, но я хочу войти в Божие Царство. По-другому думают. Фокусируются на другие вещи. Тогда те, кто во тьме жили и хотят, желают, искренне желают. Мой Бог, я не желаю больше этой жизни. Не желаю жить по-старому. Я хочу жить по-другому. Я хочу быть другим человеком. Я устал от самого себя. Хочу твое царство, хочу войти в него. Тогда вам необходимо последние минуты этого года, первые минуты Нового года, войти в Божие Царство. Ты выйдешь из тьмы и войдешь в Божие Царство. Новый год будет новой жизнью, вы войдете в Новый год так, как будто вы войдете в Божие царство и будет новая жизнь. Мы приглашаем вас участвовать на этом служении во всех церквях Храма Духа Святого. Мы будем встречать Новый год, и вы наш гость. И не будет долго служение, это э, до примерно там, начала, начала там, первого мы уже закончим, чтобы в воскресенье вы опять могли прийти на служение, тогда всего доброго, друзья, до встречи.